Итак, ну у нас на обзоре ситуация типичная, когда у нас заблокированы какие-то действия, и у нас либо блокировка аккаунта, либо блокировка бизнес-менеджера Facebook. Смотрим внимательно уведомление, и тут написано, вы не можете использовать аккаунт этой компании для рекламной деятельности. Для компании такой-то ограничен доступ к рекламным функциям, в том числе к показу рекламы из рекламных аккаунтов а с совместным доступом. Подробности. Вот. это значит, что не рекламный аккаунт заблокирован, а заблокирована именно бизнес менеджер. Вот. И что мы будем делать сейчас? Да. Ну, во-первых, а у нас есть рекламные кампании, а рекламные аккаунты, да, а которые подключены к этому бизнес менеджеру. А и они, судя по всему, работают. Ну, вот, да, есть активная рекламная кампания, и здесь у нас просто уведомление о том, что мы не можем использовать. Да? А, перейдем в качество аккаунта, раздел бизнес-менеджера, для того, чтобы узнать более подробно, что же тут происходит на самом деле. И мы здесь видим прямо на вкладке аккаунты Facebook Business, то есть именно что касается бизнес-менеджера, что требуется подтверждение личности аккаунта с ограничением. Вот. То есть пока у нас никакой блокировки речь не идет, а требуется у нас подтверждение личности. И это бывает, когда мы часто меняем устройства, часто меняем а, подключение, то есть а, Wi-Fi и так далее. А, в том числе а, заходим с разных баузеров. Вот. Давайте посмотрим, если у нас ограничения другого рода. В аккаунте Facebook все в порядке, в обзор статусе аккаунта у нас именно бизнес-менеджер подсвечивается, и проблемы с самим аккаунтом, да, тут тоже бизнес-менеджер. Поэтому что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно сделать подтверждение личности и спокойно ожидать, пока оно пройдет. Скорее всего, как обычно, сейчас у нас попросят подгрузить удостоверение личности. Сейчас мы его найдем. И применим. Сейчас посмотрим, где он у нас прячется. Может быть, даже в загрузках. А, может быть, каких-то документах. Сейчас, одну секунду буквально. Нам нужно найти эти данные. О, на компе не обнаружено. В любом случае у нас должна быть отдельная папка с документами на все профили Facebook, с которыми мы работаем. И там должен быть, быть с скан паспорта, который мы используем для данного аккаунта. Вот, паспорта Facebook. сейчас мы возьмем скачаем нужно нам место и подгрузим туда куда надо храним на рабочий стол потом мы идем обратно в этот раздел и загружаем туда наш паспорт ну что касается данного рекламного аккаунта и нажимаем продолжить И сейчас э, наша удостоверение личности отправится на проверку. Вот, и нам, э, в принципе, нужно будет ожидать. ожидать. А пока мы сделаем те действия, которые нам необходимы для того, чтобы оградить э, это, э, влияние блокировки этого бизнес-менеджера на те рекламные аккаунты, которые тут находятся.